Здравствуйте, с вами снова Георгий Ураган, я уже несколько раз комментировал всякие русские народные сказки, и вообще хотелось бы пару слов об этом сказать еще. Наш великий, могучий русский язык, безусловно, не является языком делового общения, о чем, кстати, я уже на своем канале рассказывал. Это скорее язык, на котором рассказывают анекдоты на кухне, это скорее язык сказок, язык какой-то фантазии, язык чувственный. И вот наши люди удивительно верят во всякие сказочки. Что мы получаем в результате? Мы получаем родину МММ, мы получаем революцию, мы получаем абсолютно уникальную историю. А, мы верим в сказки, и поэтому посмотрите, страна на третьем месте в мире по баннингу биткоина. Уж казалось бы, да чего вдруг? Но вот, верим, верим. Верим в сказочки, у нас куча всяких непонятных организаций. Сейчас вот эти вот инфо-цыгане собирают бабки направо-налево. Сколько народу преподает, меня так они поражают. Вы знаете, вот впечатление, что человек разбогател... И теперь у него главная задача – срочно научить всех других разбогатеть на той самой поляне, на которой богатеет он. Для меня, искренне говоря, большая проблема, когда меня приглашают что-нибудь кому-нибудь преподавать, чему-нибудь научить, вы знаете… Вот три четверти того, что мы сегодня делаем, я вообще-то не планирую никого обучать. Я считаю, что это ноу-хау. Я считаю, что мы где-то в космические направляемся далее с тем, что мы делаем. Я рассказывать-то не хочу. Вы знаете, я э, с трудом, с большим заставляю своих коллег поверить в, в какие-то новые идеи, использовать какие-то новые шаги. И это нелегко дается, а кто-то полагает, что мы хотим вот так расплескать свое счастье. И вот люди рассказывают. Люди рассказывают о невероятно уникальных инвестициях в их бизнес. Как только они произносят цифру доходности выше, чем 13%, я считаю, что вы уже на грани. Во-первых, никто, ну, никакие, например, паевые фонды не могут гарантировать даже никаких процентов доходности. Во-вторых, знаете, это очень высоко. Я не могу вам уверенно сказать, что так вот легко заработать 13% на свои деньги в нашей стране. Кто говорит, что больше 20%? Будьте осторожны. Удивительно, почему он сам не пойдет в банк, не получит там деньги в кредит, и не заработает всю ту разницу, которая стоит между ставкой по кредиту и тем обещанием, которые он изливает на вас. Ничего не показалось странным, а может ему не дают? А может, ему уже не дают? А может быть, что-то все-таки у него какой-то бэкграунд странный? Поизучайте, поизучайте, кто вам все это рассказывает, кто вам предлагает. И у нас, вы знаете, все привыкли, государство защитит. У нас доверился, плохо проверял документы, вообще тупо пошел. Поверил в какие-то сказки, басни, купил квартиру. Что у него какой статус? Обманутый дольщик. Сука, давай его за мой счет теперь защищать, спасать, ему достраивать. Пошел, не в тот банк положил, но ну и что, У нас же страхование вкладов. Что за инфантилизм у нас у граждан? И вот у этих граждан инфантилизм. Почему, по-моему, по руководители страны отдают себе отчет в то, что мы все верим вот в эти разные сказочки. Да? И странно, такой вот человек совет отдает, как, как нам быть, да? Подожди, на каршеринговой машине он приехал, где он купил свой галстук поганый? Нет, он сидит нам на уши, сел и рассказывает, как мы будем здесь зарабатывать. Но да если бы он вот так умел зарабатывать, он вообще бы не полез бы ваш э, телевизор, вам рассказывать, или на ваш монитор. Он бы давно бы отдыхал бы нормально. Занимался бы своей семьей спортом. Нет, вот он почему-то рассказывает, а мы верим, да, что вот именно вам, человеку, который позавчера узнал, что есть, оказывается, сайт-агрегатор, и там познакомился с картинками какой-то недвижимости, и вот именно на вас упадет то самое счастье, о котором только что рассказал некий Пупкин, да, полумошенник, полу-инфо-цыган. И вот именно вам так повезет. Почему он не рассказал своим близким друзьям? Почему он не позволил своим одноклассникам с вами там, не знаю, с кем он в бане парится, своей жене, стать олигархами нет, он вас ищет. Он с вами именно хочет поделиться. Не странно, и вдруг вот только вам появилась возможность приобрести такой прекрасный участок, бам! Слушай, ты подумай, подумай, почему это случилось. Может быть, потому что ты не очень хорошо разбираешься в рынке? Может быть, потому что этот парень ушлый? Может быть, потому что ему уже близкий круг, его друзей не доверяет, Да? Ох уж осторожно, ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники. А у вас какая привычка? Конечно. Опять давайте вспомним сказочки-то. А петух какую кукареку, царствую, лежа на боку, так и хочешь. Лежа на диване. Самая любимая фраза. Льготная ипотека, но ну, еще веселее. Пассивный доход. На жопе лежишь, а тебе доход приносит. Так не бывает. Если так бывает, недолго так бывает. Унесут. Пока будешь лежать на диванчике-то, и, конечно, русские народные сказки, они нас к этому и привозят. Вот вспоминаю про курочку Рябу. Вы курочку Рябу читали? Вот снесла курица талантлива, снесла золотое яйцо. Два престарелых человека, полностью неизменяемые уже, что принялись делать? Они принялись его бить. Уж они его пытались разрушать. Знаете, как левша, он подковал блоху. Блоха-то плясала. Она плясала, он ее подковал, втроем они ее ковали. Пьяный, по-моему. И чего? Офигеть. Вот на такую маленькую блоху они умудрились приделать еще эти подковы. Но плясать блоха перестала. Вот здесь та же песня. Старик со старухой пытаются сломать яйцо. Ломать его сломать не могут. И вот мышка бежала, хвостиком махнула, яйцо разбилось. Казалось бы, наконец-то достигнута цель. Все же хотели разломать это яйцо Фаберже. Нет, сука, расстроились, плачут. что а что вы его били тогда? Но нет. Курочка им их успокоила. Ничего, не переживайте, говорит. Я вам принесу яичко не золотое, а простое. Ну, так как там уже старший маразм очевидно, они говорят, все нормально, это даже будет и лучше. Вот золотая рыбка. Старик ловил рыбу и поймал, и опять бам, она золотая. Обосрался, наложил штаны, рыбу сразу отпустил. Она ему на уши села, три желания, все дела. Зачем он ее ловил, если он ее обратно выкинул, когда она золотая оказалась? Он что, идиот? Тут нас.. Значит, незабвенный наш, наше все Пушкин знакомит, наконец, с супругой этого человека, и мы убеждаемся. Да, он идиот. Жена его полностью гнобит. Она его заставляет, а ругает всю дорогу, она его унижает. Даже история, когда он ее делает, там боярой, все, она продолжает над ним издеваться, кончается все. Чем разбитым корытом? Ну, результат был предсказуем. С самого начала сказки закрывайте ее, не читайте про дебилов и неудачников. Это не приведет к вам к хорошему результату. А вот еще есть сказочка про скатерть-самобранку. Милитаристский ранец и всеразрушающий рок. Ну, казалось бы, если у человека скатерть. Кушай, не хочу, угощай друзей, открывай рестораны. Нет, ему нужно обязательно... Армия, нелюбимая невеста, атомная бомба. А вот, пожалуйста, вот вам каша из топора. То есть военнослужащий, да, уволенный в запас, направляясь домой, обманул старуху, ограбил ее, впарил ей за безумные деньги какой-то топор, и его все-таки украл. Но Ужас, ужас. Слава богу, в стране не такие военные. Вот Колобок. Опять, чему нас учит Колобок? Вот он от всех ушел, от всех ушел, от всех ушел. Чем все кончилось? Сожрали его. Надо было все-таки как-то дружить с окружающими, как-то определяться в коллективе, найти свою команду, да, чтобы тебя не сожрали вот так. Лезть, коварство, победили этого безумного Колобка. И чему учит сказка, я вообще не удивлюсь, если подавляющее большинство наших сограждан сегодня скажут, что в сказке о Колобке положительный герой – это Лиса, которая закончила всю вот эту бредовую походку. А что в ней такого? Да ничего в ней вообще нет. Это Алиса была. Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. И главное что вот эта история про сказочки, она отражает, в общем-то, ситуацию дел в сегодняшней политики, сегодняшней повестки дня, в сегодняшней ситуации со средствами массовой информации, например. Да? Если ты будешь рассказывать о чем-то хорошем, о чем-то позитивном, но ну, типа, как урожай собрали успешно, или что-то там отремонтировали, что-то собрали, это не очень интересно. Надо негативить, нужно обязательно поляризация мнений, чем заканчиваем. Сирийская весна, оранжевая революция. Да, всех в тюрьму, ну или там на крайняк уже в сортире мочить. Мне кажется, что сказки это чудесно, это развивает вашу фантазию. Но вообще-то надо с этими сказочками как-то аккуратней. И главное, что в сегодняшний день вы ведь можете автора сказочек-то увидать. Вы посмотрите, кто продвигает там, финансовые пирамиды. Вы посмотрите, кто вам рассказывает про ставки на спорт, там, которые можно так грамотно... Кто про кэшбэк вам, ну, вы посмотрите на эти лица. Мне кажется, что не надо быть сильным физиономистом, чтобы понять, что сказочник-то с каким-то дружком-то уголовным, какой-то мошенник. Несмотря на то, что в мире сегодня самовыражаются, становятся каком-то роде средствами массовой информации уже 320 миллионов человек, да? может быть, уже и 330, мне кажется, что все равно все становится явным, все равно все становится прозрачным, и все равно все, что сделано мной, возьмет себе кто-то другой. Да? Давайте меньше верить в сказки, давайте вас не сожрут, давайте вы не будете потакать всяким старухам, да? давайте не рассчитывать на то, что вы поймаете золотую рыбу, или вам курица снесет золотое яйцо, давайте не будем рушить золотое яйцо, если вам его кто-нибудь снесет. Давайте меньше верить в сказки, давайте присматриваться к авторам. Ох уж эти сказочники. На этом все. Спасибо. Сегодня снова с вами был Георгий Ураган.